здравствуйте подписчики моего канала сегодня по просьбам трудящихся хочу рассказать про мою вентиляцию вот у меня здесь вентиляция вот розеточка к ней вот там внутри трубы стоит вентилятор 110 и труба 110 -й. и вот она пошла направо пиндикам здесь вот временные вот у меня смертнички сегодня будем их рубить товарищей а на это место буду мускусных уток переводить на зиму. Вот она 110, переход на 50. И вот пошла труба. А вот сюда пошла. При точке у меня пока открытое окно. Вот сейчас открыта дверь температура в курятнике сегодня у нас какое 20 ноября правда на улице сейчас плюс 6 температура понизилась до 15 было за 20 градусов то есть количество кур в принципе обогревает все это дело Вентиляции все-таки маловато. Нужно увеличивать еще. Потому что за пять дней закрытого этого. Но чувствуется все-таки подсилку. Но ну, если, конечно, подсилку менять, то в принципе все будет нормально. Так как я подсилку не меняю, а оставляет тоже в качестве грелки, то чувствуется небольшой запах аммиака. Зато вот у меня уже эти опилочки стали больше походить на как ну прошлогодние, короче, свежие опилки стали цветом прошлогодних опилок. Обогащены они в принципе куриным пометом, так что в следующем году их можно будет смело применять в природном земледелии. Вот как-то вот так вот. Спасибо за внимание. Всем до свидания.